Итак, ребята, смотрите, какие наклейки Можно сделать у себя дома Самим И здесь Вот такие наклейки Можно сделать из вот таких конфеток Все наши наклейки Которые мы сделали самостоятельно Сейчас мы расскажем Как мы их сделали Наклейки можно сделать Из оберток также можно из обычных рисунков. Еще мы с вами нарисовали и раскрасили вот эти все картинки. Нам понадобится прозрачный скотч. Мы будем заклеивать серебряным скотчем первым делом верхнюю часть наклеек. Дальше переворачиваем рисунки и берем двухсторонний скотч. И клеим на рисунки. Потом мы вырезаем все эти рисунки, и получаются отличные наклейки. Вот наши фантики. Как они выглядят на блокноте. А это тоже рисунок, клубничка. Uh -huh. и его мы рисовали. Попробуем еще наклеить? Да, давай, конечно. Давай, какие Я uh -huh. хочу вот такой карт. Еще какой то хочешь? Будем клеить да, Давай, сейчас я да. Вот. да. да. А вот еще кактус Хорошо. Я другой. вот такие крутые наклейки для ежедневников можно сделать сами если у вас нет возможности их купить или если вы не нашли подходящие наклейки в магазине да. Но для этого нужно художество да. вот если вы не верьте, то вот все. если вам понравилось это видео обязательно подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик Если у вас кнопка подписаться еще красная, то обязательно жмете на нее, сделая ее серой.